Привет, с вами интернет-магазин Керамис. Сегодня мы познакомим вас с коллекцией флезелиновых обоев Аркадия от бельгийской фабрики Декопринт. Уже более трех десятилетий бельгийский концерн Декопринт уверенно держит высокую планку в производстве высококачественных обоев. Следование передовым стандартам производства, ответственное отношение к своим потребителям и постоянное самосовершенствование – делают данный бренд одним из мировых лидеров на международном рынке настенных покрытий. Каждая коллекция фабрики DecoPrint имеет свое уникальное визуальное оформление, не исключение и линейка флизелиновых обоев Аркадия. Цветовая гамма коллекции содержит преимущественно спокойные натуральные цвета. Бежевые, зеленые, коричневые и лазурные тона оказывают расслабляющее воздействие, непринужденно подчеркивают природную стилистику интерьера. Благодаря своему колористическому исполнению, обои удачно сочетаются как с искусственным, так и с естественным освещением. В принтах и рисунках коллекции Декопринт Аркадия преобладает растительная тематика. На обоих четко прослеживаются мотивы тропического леса, роскошь полевых цветов, свежесть молодой травы и лазурь летнего неба. Коллекция Аркадия станет отличным украшением для вашего дома, поможет реализовать самые смелые дизайнерские задумки. Данные настенные полотна будут отлично смотреться в любой комнате, прихожей, спальне или кухне. Обои из коллекции Аркадия полностью флизелиновые, без покрытия. Такая производственная особенность наделяет их рядом полезных качеств, Флизелин придает покрытию дополнительную прочность, легкость и увеличивает срок эксплуатации, а повышенная светостойкость даже спустя несколько лет обеспечит покрытию приятный внешний вид. Структура обоев защищает их от растягивания, усыхания и других видов деформации. Полотнища легко клеить и также легко удалять. Флизелиновая основа обоев обеспечивает хорошую звукоизоляцию и пожаробезопасность помещения. Кроме того, они хорошо пропускают воздух, позволяя стенам дышать. Обои Аркадия, как и все покрытия Decoprint, производятся без использования химических веществ, экологически чисты и совершенно безопасны для здоровья. Выпускается коллекция в двух размерах: стандартная длина рулона 10 метров и ширина 53 сантиметра и пано длина 280 сантиметров ширина 212 см. Обои из каталога «Аркадия» – идеальный выбор для всех, кто мечтает о бескрайней природе и хочет наполнить комнату атмосферой солнечного леса, свежей травы и цветов. Оригинальные дизайн и прекрасные технические показатели данной коллекции не оставят равнодушными даже самых привередливых покупателей.